С любимой работой и стабильной зарплатой вы достойны чего-то большего, чем просто банковское обслуживание. Банк Открытие предлагает кредит на особых, на выгодных условиях, если у вас зарплатная карта любого банка. В жизни всегда есть место открытию. Банк Открытие.